Добрый вечер, дорогие друзья, вот у нас сегодня осенний концерт, как я его называю, именно у нас, потому что я всегда говорю, что я не разделяю вот всех, кто здесь в зале, на себя, допустим, как выступающего, и на тех, кто слушает в зале, мы все участвуем в концерте. Потому что для меня очень много людей в этом зале. Это близкие мне люди, дорогие мне люди. И все для меня, даже незнакомые, опять же, это ну, важные люди для меня. Поэтому мы все здесь, наверное, как-то было сказано в известной книге Киплинга мы все одной крови. А... Ну, что, участники, поехали.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 В горизонте с песенкой по небу я летаю, с шариком по центру. горизонте, с песенкой по небу я летаю, жить порой, что пар загоняет, и прочие фигуры, И в приборе шарик мой гуляет, Станут лонжероны и нервюры, На петле мне ветер подпивает.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 в трех координатах, да да папа-пам, да-да-да, Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не удивляюсь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 Сегодня я какой-то вот, наверное, некоторый акцент хочу сделать на одной теме, ну, по крайней мере, в первом отделении. Я думаю, некоторые люди меня простят, если я объясню, почему это. Дело в том, что буквально, ну, примерно три недели назад был замечательный юбилей. Было 70 лет армейской авиации. Ну, уже раз, раз аплодирую, значит, уже все нормально. Действительно, это э, самый э, воюющий род военно-воздушных сил, я а все время говорю, все равно ВВС, а не ВКС. Э, и при этом самый молодой, потому что ну, истребительная авиация, бомбардировочная, они там идут вот с начала 20 века, 1912-13, вот, э, буквально в декабре будет 105 лет дальней авиации, потом... Война транспортная И в уже после Отечественной войны появились как э, такие регулярные подразделения, воинские части, в 1948 году. И при этом вот, э, они оказались на острие, вот уже где-то вот, даже не в то время, а с 1979 -го года, понятно, когда в Афганистане начались все эти события. В Москве проходили такие серьезные мероприятия, они не только были в Москве, а вообще по всей России, и, да, и у нас в Беларуси, и не только, я думаю. Я выступал на торжественном вечере вот, в честь этого события здесь, в культурном центре вооруженных сил. Знаете, я когда посмотрел, знаете, порядка 500 человек, которые там присутствовали, кстати, здесь некоторые и есть я их очень рад видеть. И я думаю, я про них расскажу какие-то слова. Действующих было где-то, наверное, ну под сотню. Это тоже очень замечательные ребята. Я их всех знаю. Они там ну крутые перцы, как говорят. Вот. Но вот этих остальные, там, 400, допустим, мы их не считали. Это вот самое, наверное, большое впечатление того вечера. Это мужики, которые... Ну вот, ну я уже не говорю о том, что это все там в большинстве своем с орденами, там, боевыми, причем с большим количеством. И даже дела не в орденах. Среди них были, и здесь есть тоже люди, у которых орденов нет. Но они натворили таких дел, потому что это просто честняги такие. Страна у нас, к сожалению, иногда не всегда, неправильно сказала страна, государство. есть понятие государства, есть родина не всегда оценивает э, людей, которые сделали для этого государства ну, просто невероятные вещи и, самое главное, остались живые. Потому что те, кто ушли, они всегда получат свой орден, в лучшем случае или в худшем. Э, я был очень рад их всех видеть, и для меня была громадная честь для них петь. И, наверное, сегодня вот все-таки какие-то песни прозвучат именно для вертолетчиков. Хотя это, опять же, для всех. Я всегда говорю, и не устану это повторять, все, что я пишу, все, чтобы не звучало, это посвящено всем авиаторам, всем. Тем, кто летает, и гораздо вот этому громадному большему количеству, тех, кто на земле. Годы птицы улетают, По земле меня болтает, А точнее выше, Над землей,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 Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, И не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты, ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, баты которую когда-то Создал Михаил Леонтич Не прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за милля. Мы на ней, как бабка, на метле. Мы на ней, как змей горы тоже можем землю выжечь или как ковер, на вертолет, Только чаще в этой сказке, как усталая совраска. Последних в но всех спасет. Терпеливо лёмку тянет и молотит лопастями, днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, баты, ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич за солдаты, те, кто выжил в батах, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляп перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, Словно рыбкая в воде. Пусть не в меде и не в Обожают иностранцы, знают, то, что выручит везде над полями и лесами, ледяными полюсами крошет, поднимая снег и пыль. Та, что в небьет а и баты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль, Та, что в небет а и баты та, которую когда-то. Создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич. Миль. А, следующая песня, третья песня. Она э, новая. Можно сказать, до премьера.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 Причем это два человека, которые уже в мире ином, это очень великие люди, я считаю, это Иосиф Александрович Бродский, лауреат Нобелевской премии в области литературы, это Геннадий Шпаликов, драматург, сценарист, его песня «А я иду шагаю по Москве», ну, конечно, все знают, вот, и больше я ничего не писал, и все это было более 20 лет назад.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 балет, Несмотря на распутницу с лякоти дождь наслаждаясь невидимым танцем, он не кашлял в кулак, не испытывал дрожь и в аккуртах сжимал свои пальцы. Громыхнула, накрыла окопы землей и огнем цвета алого мака подымая Стрелковую роту на бой Старшина глухо крикнул в атаку Старшина глухо крикнул в атаку Облака полыхали, И пули как крот И колола под ложечкой копа И стрелял, и бежал Музыкант наугад По размокшей земле и по трубам Этой жизни постигнуть и немыслима суть И сражение слепой и круговерти Музыканта с осколком ударило в грудь И он рухнул, подкошенный смертью Все льется и льется, и мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку, затянулся, вздохнул. Эх, ну как же, сынок, музыканты, дождь четвертые сутки. И пехота шагала листвой шурша, что и дождь, непогода и, и горы, И летела погибшего парня, душа далеко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 Здесь погода на заказ и многозвездный наш отель Апартаменты, экстра-класс, удобства снаружи Бывало и хуже Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты А море просто натюрмуарт, мы видим только с высоты мы эти красоты В процессе работы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 Сюда они отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вкачивают в цели, словно гвозди По самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой от напряжения кипиш. Кабина словно дом родной, вот только жаль, в ней не поспишь.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 Часы в нужном месте выпадем с небес И сразу станут цифры 200 Духи всего крест Прицельной марки, тонкий крестик Миг на них поставит Жирный крест Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Пуржуи вы. В этом небе нет а этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вколачиваем в цели, словно гвозди По самому прямому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 нас По воле фарта, смерти холодок Года спустя полетной карты Выцвевший листок Напомнит нам довольно ярко Ближний, чем но далекий Столя Восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, нас злочкалась Мы в теле по прямому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 Спасибо. У меня сегодня просто проблема некоторая с горлом. Она не сегодня, она, в общем, ну, случилась немножко раньше. Я пытался как бы себя привести в чувство. Но уже не обессудьте, как получается. Вот по предыдущей песне Я летал пару месяцев назад туда, вот на юг. В очередной раз. Как я говорю. Это... Поставил себе галочку, дал 13 концерт, мое любимое число. Уж извините, кому оно не нравится. 13 концертов я там серии дал. И очень, и очень рад, и думаю, еще больше дам. А потом мы работали уже от той программы, где я работаю на НТВ, программа Смотр. Мы работали в Кореновке. 55-й, отдельный вертолетный пол, прославленный. Вот. И знаете, вот с именем Рифата, ну, те, кто знает, это, ну, Рифагат э, Махмутович это, ну, мы все называли Рифатом. Это и там, и там вот с этим все связано. Когда вот случилась эта вся вот, ну, эта трагедия и подвиг одновременно, он мне позвонил где-то за две недели, наверное, до того, как вот все это случилось. Он говорит, ну, я знаю, что ты все прилечишь, там все, споем. К сожалению, когда я прилетел, его уже не было. И вот я сейчас прилетаю. Там вот в Химимиме, вот этот городок, который, ну, вот эти кинбы стоят. Ну, кинбы это блоки, модули, скажем так. И вот уже крайний год там повесили таблички улицы. Улица, допустим, Олега Пешкова. И, в общем, ну, тех героев, которые там погибли, а, и в том числе улица Рифагати Хабибулина. А потом вот при, при, приезжаем в Кореновск, а там тоже вот а, монумент один, школа имени Хабибулина. А, и больше всего цепануло, знаете, что? Что командир, я его все равно так называю, он по-прежнему летает в своем родном полку. Мы ходим на стоянку. Стоит М8 а, а, а МДШ. А на борту написано на вот, то есть, Его вот этот любимый вертолет, который он всегда любил, хотя он летал много на чем, вот сегодня он там в небе Краснодарского края и не только. Кабибулин там. Да».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 Командовал мне волен, а нахватала я пуля, довольно, ух, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть и не убили, сцепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко, мы в рубашках, с ним, наверное, родились.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 Заплакал Вот судьба моя какая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя осень Хоть тяжелая работа Все равно летать охота по меня носит. Я Ми-8. Я Ми-8. Спасибо. Великий вертолёт легендарный ну наверное многие знают, я все время ну я разные истории рассказываю но вот как-то к этой песне привязана ну, если можно так сказать, моя любимая история в свое время наш Ми-8 единственный из, из вертолетов вот такого класса их было два выполнили посадку на Южном полюсе доставили туда директора ФСБ в то время Патру Шердал. Это была очень интересная история. Они вылетали с южного, Южной с конечности Южной Америки. И я очень горжусь дружбой с Николаем Федоровичем Гавриловым. Есть такой замечательный человек, генерал-лейтенант, более 10 лет командующий авиацией ФСБ, герой России. Он, в общем-то, руководил этим всем процессом и рассказывал, когда они пролетели этот пролив Дрейка на самом пределе, ну, кто хорошо учился в школе, помнит эти рибущие, эти широты южные, мыс-горные и так далее. И вот Николай Федорович рассказывал, когда прилетели они уже на станцию, то и завтра вот лететь на Южный полюс, а все вот такие, в том числе и он сам, ну, на взводе, потому что действительно очень тяжело и, и на пределе и по топливу, и по ветру, и всякие эти все нюансы. Ну, он мне рассказывает, я, говорит, понимаю, что нужно спать, чтобы завтра утром нормально слететь. Но мы все вот такие, я понимаю, что никто не уснет. Я, говорит, своим генеральским решением достаю ящик водки и даю приказ каждому летчику значит, выпить по бутылке, чтобы нормально спали. Естественно, все радостно выпили, никто не уснул. И вот э, командир второго борта, полковник, не буду называть его фамилию, он... Значит, в кают-компании сидел, такой, они все, естественно, гражданки летели. А с ними летели представители ведущих мировых средств массовой информации. Как говорил Николай Федорович, мы все понимали, что это а, представители ведущих мировых разведок. Американская там, ЦРУ, английская МИ-6, израильский Масад и так далее. Вот. И вот они подсаживаются к нашему полковнику и начинают там... Да мы же знаем, что в ФСБшнике. Да не мы граждане. «Да ладно, вот давай Ну, в шутку говорят, но мы понимаем, что в каждой шутке есть доля шутки. «Давай соглашайся, будешь работать на Ми-6, получать хорошие деньги». Тут «Да не, не, ну давай, вот будешь работать на Ми-6». И наш говорит, «Я работаю на Ми-8». Чтобы вы не думали, что я обманываю, Николай Федорович Гаврилов, генерал-лейтенант, герой Российской Федерации. Он сегодня здесь, он скажет, что я не обманываю. Николай Федорович, спасибо большое, что пришли. Я очень рад вас видеть. А, ну, вспоминая один легендарный вертолет, конечно же, нельзя не вспомнить другой. А, потому что а, вот эти две машины, они не наверное, они стали одним из. Силуэта этих машин, я бы сказал даже, наверное, стали одним из символов войны в Афганистане. А, Ми-8 и Ми-24. Сегодня Ми-24, как говорит один мой друг замечательный, Александр Викторович Новоченко, говорит, это летающая винтовка. Ну, вертолетчики знают, о ком я говорю. Вот их уже мало. В строю сегодня в основном их меняют там Ми-35, понятно, Ми-28, но еще есть. Еще есть, но ну, я не говорю про то, что у нас в Беларуси, в прославленном 50-м полку, которым когда-то командовал Виталий Егорьевич Павлов. Я в прошлом месяце летал с концертом на авиабазу «Рибуне», это Ереван. Там наши авиаторы стоят на МиГ-29 и МиГ-24. Очень меня впечатлило, что на борту одного МиГ-24 написано «Эскадрилья имени Ильи Пророка». Причем это так, ну, по-серьезному. Там и на Миг-29-х, и имена различных святых. Но вот э, эти вертолетчики, э, кстати, очень веселые ребята такие. Они мне под сделали подарок. Я бы сказал, э, мне очень много дарят музыкальных инструментов. Ну, фортепиано не дарили, арфы тоже, как в том фильме. Арфы нет, возьмите бубен. Вот, но до сих пор самое, наверное, такое, ну, губные гармошки, там, еще что-то. Я помню, на 50-летие мне подарили дутар. Помните этот фильм? Будут одни старики. Говорит. Арфа нет, возьмите бубен, а вы... Дутар! Что дутар? Я говорит, всегда с ним ер... Я... Ну, вот вот. Из Узбекистана, Ромео. Вот. Мне подарили дутар. Но сейчас вот в Армении мне вертолетчики подарили дудук. Дудук. Очень замечательный такой инструмент. Он, кстати, мне очень нравится. Э, по звуку. Э, Борис Борисович Гребенщиков нередко его использует в записях своих песен. Я вот сейчас вот дома смотрю... Я уже в интернет влез, смотрю, там написано «надому штук получить, положить в воду, достать, посушить и так далее, и дальше заниматься этим делом». Я Понимаю, что это очень длительный процесс, но пока я думаю, что я попытаюсь его освоить. <клёх> да, но я отвлекся от темы, от этой эскадрильги имени Ильи Пророка и вообще, <клёх> и вообще от этой машины, замечательной машины, тоже, как я сказал, «летающая винтовка». Летают над землей, не искать, значит, снова не погода, уже небо здесь полгода, значит, полтора, и я живой. Натрий умножается войной. Буду с нами, видно все на глаз.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 про которую пою ласточку, беднистую мою. Подтвердят нам драссер расчет. Не ошибся летчик, оператор. Нынче он как в фильме Терминатор. Все, что снизу убирает в лед. Наш привет он тем. Нашим шлет, скажет, кто не страшно, вранье нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей менклатурой. Птичка разметает воронье. А мы втроем под ним у нее, душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, А позвал же кто-то крокодилом, Ту, кто, что выручает нас в бою, Ласточка пенисток мою. За спиной молотит пулемет, Бортовой наш парень не из робких Обложился лентами в коробках Пулеметный сам себе расчет Бортовому наш зачет Напись надпись, что опасно у хвоста Даже дуракам ее смысл ясен Нынче я действительно опасен Горный край меня уже достал В черту живописное место. Все года, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводило. Что за дурень кличет крокодилом Ту, что вместе с нами на краю Ласточку пенистую мою Словно сто разгневанных богов, всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы видим огонь. Всех стволов Нам иначе Не сносите голов С нашей птичкой мы Не отвернем Не проходят с ней Такие штучки Бережно Держу ее за ручки Словно в танце Дружим мы Вдвоем Мы танцуем Смерть водила! Я убью того, кто крокодилом, обзовет любимую, мою, ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю ласточку пятнистую не стою мою. Спасибо. Знаете, я вот, наверное, практически все песни, когда пою, я вспоминаю или думаю о тех людях, которые с этим связаны. Все время кто. -то... Причем это, ну, помимо моей воли. Потому что отвлекаться плохо. я Начинаю спиваться, но при этом у меня все равно эти вот лица, они крутятся, крутятся, крутятся. Вот, я уже сказал там про Александра Викторовича Новоченко. Вот. А почему-то чаще всего я вспоминаю своего замечательного друга, генерала Константина Анатольевича Шипачева. Просто он был первым летчиком в свое время в Афганистане, который, ну, я скажу так грубо, словил Стингер, и при этом ну, на Ми-24 умудрился посадить вертолет так, что потом его смогли на месте там... Почините, он улетел своим ходом. Я видел эти фотографии, разговаривал с Константином Анатольевичем. Конечно, сейчас он генерал, значит, а тогда был старшим лейтенантом, молодым парнем, скажем так, моложе моего сегодня сына. Вот, вот Просто подумаешь иногда, вот эти ребята просто, вот, которым совсем немного лет, которые, ну, как наши дети, наверное, там, если не младшие или не старше, что они прошли? Он угражден орденом Боевого красного знамени. Причем, наверное, даже не за то, что он умудрился остаться в живых. Вернее, в том числе и за то, не за то, что он посадил вертолет. Они буквально через несколько дней туда приехали на место, где этот вертолет стоял с техниками. И начали его собирать, там, ну, ремонтировать, чтобы он улетел, и он улетел потом своим ходом. Но при этом ситуация развивалась так, что душманы, Начали потихонечку подбираться к этому делу И вот огонь приближался к машине, к этим людям, которые там быстренько пытались ее восстановить. И вот командир этого борта, Летчик, начал корректировать артиллерийский огонь. Можете себе представить? Авиаторы вообще очень универсальные люди. И в общем артиллеристы тоже сработали правильно. То есть, в общем-то. Повалили этих душманов, кого-то отогнали, вертолет сделали, он улетел. Константин Анатольевич Щипачёв. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, Константин Анатольевич. Вы уж извините, что я так подробно. Вот так и было, да. Я был молодой старший лейтенант, командир звена, лёдик первого класса. Но Я это... уже сразу говорю, старший лейтенант Лючик первого класса да, хвилин. Тогда было так. Но вот здесь так получилось, что присутствует генерал Сулим Игорь Вадимович, который в тот момент, когда меня открыли, вы прошли наверху прикрывал. И вот мы сейчас, ну мы раньше подружились, потом уже подружились, а вот сейчас встретились, давно не виделись. Вот ему тоже спасибо, и это здесь -то я еще про Игоря Вадимовича скажу, но я просто сейчас скажу, что вот Игорь Вадимович, вот этот генерал, ну шесть боевых орденов на всякий случай. Спал, Вроде не гудели мы вчера Зацепил, разбил будильник От любимой подзатыльник Ну ты, Маша, доброе сутро Здорово видно с позаранку Зря дневник я взял у Ваньки В школе оказалось, он в пике И, шум, шум, и шумит родная Маша Что мальчишка весь по вашему Товарищ налетчик без царя в башке Точно летчик, из царя Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты, Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он не вставит. Что ж такое нынче по утру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерит. Доктор скажет, летчик, не грусти.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 Здесь пожить остался В же прописался Но уже четвертый разворот Обороты чуть убавлю Кран-шасси на выпуск ставлю Где тук-тук Не слышу под собой Лампы красным семафором Мне кричат с панели хором Парень, и чуть, чуть совсем не твой Папапапам Блин, сегодня явно день не мой Мне с земли дадут пистону он... Вниз доклад, в ответ совета Делай то, не делай это Шеф-то повет ласково, держи Танцевать я в небе, минус Перегрузки в плюсы в минус Знакопеременно, все как жизнь И совсем не бережливо Самолет я в в гриву. Воздух с возмущением свистит Ты держи, стальная птица Нам с тобой нельзя убиться Маша, мне такого не простит Маша, где такого не простит Вниз, да, мне с земли дадут пистону Хватит, мол, давай катзону. Не дури, пара борт покидать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 Никак нельзя их подвести Прочь, фонарь, мы на глиссаде Мы с тобой на брюхо сядем На во рту, я сам себе устав Ты, как трактор, пронесешься. В ограждение откинёшься Борозду на грунте пропахав Снег кругом, а мне так жарко Здравствуй, пусть скорая пожарка Доктор снова, кружка, спирт, Дирдут с ними, растолкает их, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам-па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую на лике.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 Солнышко в зените, убитый грач, обломками молчал. Пищал комара чаяно спасите, Ожив а ли лечи он не сообщал, Была надежда, призрачная шапка. До смерти здесь, как в песне, три шага. И в наша винтокрылая лошадка несла нас прямо к черту на рога. А в это время мальчик на Ферраре, Носился по Москве и по пути, за час устроив несколько аварий, Пытался от гаишника уйти. А мы пытались девочка найти. На вроде как везет, но так не шибко. Мы видим парашют, заметен бой.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 Направо и налево всем хамя По тротуару в золотом ферраре Мальчишка несся, голову сломя Мы тоже тут несемся, но дымя Трассеры все небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, боженька решает Мы живы Хоть машина как дуршлаг Нам летчик снизу машет Уходите, держись, браток, еще не кончен бал Нам ярко светит солнышко в зените Ты, пан, браток, который не пропал А в это время испарали мальчик По телефону папу набирал Поришнику показывал вверх пальчик И звезды снять с вагонов обещал А нас без обещаний, Бог спасал Со скоростью фарфари уходили Где-то у нуля высотомер Мы нашего парнишку уносили А он ревел на взрыв, хоть офицер Мы слезы тоже тщательно скрывали Говорят, летают смельчаки, Мы пальцы ему долго разжимали. Он на них сжимал гранату. Без чеки. Спасибо. Это все армейская авиация. Вот, кстати, Игорь Вадимович. Сулим знает этого человека как потом оказалось ну я написал эту песню совершенно несколько по другим поводам а, оказалось вот тот летчик который а, с этой гранатой был а, он на том же самолете летал что игорь вадимович 17 м3 это герой россии сергей Александрович соколов а, немножко по-другому был ну всегда в песнях по-разному хотя это все все всякое бывает И действительно когда вот этого летчика подняли он уже был без сознания и буртехник Ми-8 увидел, что он что-то вжимает руки, раз, разжал, а там граната, она выпала, он ее успел выбросить. Я всегда говорю, жизнь гораздо круче, чем любой роман или какой-нибудь фильм. Я бы просто хотел, те, кто в армейской авиации служили, ну, пристаньте, давайте мы вам поаплодируем. А? Ребята, ну, позвольте мне вас так называть. Александр Николаевич, вы там не сидите. Авиация в это, это все равно. Это вот заслуженный военный летчик Александр Николаевич Алишегин. Просто, не, но ну я -то просто вот я о многих говорил и буду говорить и так далее. Просто Александр Николаевич для меня вот впечатление не о том, что у него на Кавказе боевых вылетов чур знает сколько а о том, что в совершенно мирное время на вертолете Ми-14 выполнял ночные посадки на воду. Есть такой вертолет. Ну, к сожалению, Сегодня их нет, да, у нас на вооружении? Нет, нет, нет, да. Поляки летают, а нет. Украина летает, по-моему. У нас нет. Ну вот, вот этот человек. Вы представляете себе на вертолете ночью сесть на море? Все в полях гуляют Устроили какой-то шумный пир И тучи землю клочьями цепляют Как будто бы замерз Молчит эфир И кажется, что Наверное, уж лучше снег в Чем этот ливень молнии и гром нас снова обманули Про дроби самых плит Аэродром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 Пускай гремит и молнии сверкают Спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молния и зло Грустят аэродромные собаки Укрывшись от ненасти под крылом Осяблен на стоянках самолеты На вас ждут, мы не идем Прогода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем И небо как компьютер вдруг зависло Мы на высотке будто под шатром Ударит шар бильярдный словно выстрел И где-то канонадой фронта Гром напомнит нам о том, как мы летали В свинцовых небесах, в дождях войны Погода нас тревожила, едва ли летали Только ждали тишины Озябли а на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут, мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязанное дождем Ждем А блин, на стоянках Самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязанные дождем. Ждем. Спасибо. Завтра буду пить на одном мероприятии, хотя не связано вот с моим замечательным другом, героем России Николаем Федоровичем Гаврилом. Я вот рассказываю о некоторых событиях. К сожалению, я могу сказать о генерале только то, что он на Ми-8 летал неоднократно на Северный полюс, и вот это, о чем я говорил на Южный полюс. Все остальные всякие события из его служебной деятельности в авиации ФСБ, к сожалению, не рассказать. Мы иногда беседуем, я говорю, Николай Федорович, блин, вот бы снять кино, вот бы написать книгу. Я думаю, даже наши внуки и правнуки не узнают то, что делал он и его подчиненные. <связать> ну, я, я к чему начал эту историю. Завтра просто у них 25-летие выпуска из школы летчиков-испытателя. так бывает, что человек, который командует целым родом авиации, еще и летчик-испытатель. Николай Федорович, вы уже извините, что я так подробно. Вот. У них завтра, да, 25 лет выпуска из Шли а, имени Громова. Я знаю, что я эту песню завтра буду петь. На мы приводим их, как в сад детей знают. для них мы, как родители, куда уж ближе и родни Мы словно воспитатели, они не школьный класс Они же, как испытатели, испытывают нас И в небесах распахнут их, перемещаясь вверх и вниз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 Тихочем, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в душе, романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. Пол царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Что мы живем, как в масле сыр Считает, сколько тратили Считает, что много весь мир Мол, полна романтики благоволит туда, нам И деньги, словно фантики Швыряем мы по сторонам Не объясните вы таким, что не измерить кошелек когда останется родным на память шлема и орденок, и в новостях лишь пара фраз таких холодных и скупых Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, Но в обед они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, хроматик мало, а зато и не скучно. И пусть нам и горы предложат, у царство за небом точно откажем, Летая на всем, что летает и даже На том, что летать по идее не может. Не хотим, вот еще б тот край найти, чтоб не было сомнений, во след ты мог сказать, лети Любимому ребенку, что за годы научил жить, И в лебедь утнка, Тог смог, как в сказке превратить, А после дети новые, которые сильнее, умней Строптивые, рисковые, недудной для нас. И снова непослушных вас перед уроками прийти. Они испытывают нас.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 Летать и работать и хочет В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце и в тучах Ароматики мало Зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарства за небом мы точно откажем Летая на всем, что летает И даже на том, что летать пойти не не может опять все, все приходит к вам. Следующая песня просто я всегда говорю вот дай бы бог чтобы наша авиация работала только по мирным задачам следующая песня она про вертолет который очень много боевых задач выполняет и, и выполнял он навсегда остался в картинках фотографиях когда случилась авария на Чернобыльской АЭС Именно эти вертолеты, наверное, выполнили одну из главных-главных задач. Сглушили реактор четвертого энергоблока. А я к чему просто, опять же, про своего друга и героя России Николая Федоровича Гаврилова, потому что он на этом вертолете, в камчатском на Кафедральный собор водружал купол. И он вот все время говорит, вот бы, вот бы только такие задачи выполняли. Ну вот про этот вертолет песня.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 Скачут двадцать тысяч лошадей Это мчатся по небу голопом Двадцать тысяч легких лошадей Я ношу в себе живую силу Как в автобус Я набит Где меня уж только не носило Блистер помутнел и бог болит когда без дела я кукую Грустно Восемь лопастей Есть табун скучает И тоскует Двадцать тысяч Летных лошадей Рвутся в небо На земле, тоскуя Двадцать тысяч Летных лошадей Странное менял Пахал, как трава Чрезвычайных жил Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил Штатовский чинук в горах однажды вы подняли восемь лопастей А если что, поднимут Боинг даже Двадцать тысяч летных лошадей если надо и не то покажут двадцать тысяч летных лошадей в небесах экипажем дни и ночи на работе никогда грустить в левой чашке пилотяга летчик мы с ним вместе нас не разделить и окружность в небесах сияет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 Дал спасибо на носилках и коровкой божьей назвал «Божья коровка полети на небо там твои детки кожу конфетки спасибо ну мне что-то подумалось, действительно, вот и армейская авиация. Да вообще авиация те, кто ну, что-то перевозит, транспортные, транспортно-боевые вертолет, транспортные самолеты. Это, наверное, в первую очередь не просто перевозка грузов, а шанс для тех, кто должен жить. Ну я много этого видел, наверное, ну гораздо меньше, чем те люди, которые сидят у нас здесь в зале. Вот, но тем не менее что-то мне вспоминается достаточно совсем недавно просто ну вот мы живем и не совсем знаем э, о том, что происходит даже у нас в стране какие-то, ну, совершаются ну, даже пусть не подвиги, идет работа боевая работа там, на Кавказе еще в каких-то местах мы работали с телевизионной группой в Моздоке, опять же, вот Александр Николаевич Альшибин, он помнит, мы там вместе э -э, там, мандарины. жили. Мандарины ели. Да, мандарины ели. А потом мы с оператором улетели в Грозный в Чечню и должны были уже улетать на АН-72. А потом ну, изменили задание этому борту. Мы полетели в минеральные воды. Забрали там 3, -3 сотых, как говорится. И вот, вот эта картина, когда доктора суетятся в хорошем смысле слова над этими ребятами во время полета они лежат там под капельницами там кто-то вообще с аппаратом искусственной вентиляции легких и они говорят вот этого мы можем не довести. в итоге мы его довезли мы потому что мы все там вместе сидели вот песня была написана то не, не после этого а раньше почему-то вот она была написана именно после полета на Ан-72 когда-то, когда этот рейс был санитарный. Маршруты пишем в небе над землей, посадки словно знаки препинаний. устали от внеплановых заданий, здоровый сон неизбыточной мечтой, кто бы нам скомандовал отбой.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 и из зимы отправятся в весну Нас не курортный ждет а аэропорт. У нас сегодня чартер на войну, крутой глисадой, словно камнем вниз. Коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки все притихнут, билет. Нормально, лишь бы кто-то не раскис.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 Для них теперь так много на Кому-то не судьба и не спасут. Будь проклят, чёртов на войну. Луна таблетки в блистере висит. Идем ночной глиссадой к дому вместе и привода огни как будто крестик, который нас спасет и сохранит Господь нас все спасает и хранит А дома ждет она моя любовь Что тем не скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе спросят но я совру и вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь. Спасибо. Следующая песня, она тоже новая, тут она вертолётная, наверное, несколько такая, как сказать, не для всех понятная, те, кто не связан с, с армейской авиацией, даже не с армейской, вообще с вертолётной темой. Тут надо знать много нюансов, историю конструирования вертолёта, История его производства, которая была развернута даже не в Советском Союзе, несмотря на то, что вертолет был советский. Кстати, нужно разбираться в вертолетном спорте. Видите, как я вот уже у вас с Но по минимуму, это уже это я максимум объясняю. По минимуму я даже думаю, что большинство здесь это все вот знает этот минимум. Нужно было бы хотя бы посмотреть один из самых замечательных фильмов Георгия даныли Робинзоны нынче в моде лопастями хороводят,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 В облака нам мне собрался, в школьной пардой стал я навсегда, И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, Даже если воевать не осуждено, Работяг и безотказным Я летал и над Кавказом. но ну а летчик был, товарищ Мимино, комар нас свали Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно в точку полететь из точки А. Ну а песня новая просто, поэтому я могу сбиваться. В точку полететь из точки По прямой маршрута мало, я люблю фристайлы с лалом, с лалом. Это точно про медв.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 От работы не косили, даже по небу носили Мы корову на подвеске свалейко Камар джуба генот спали волейку. Небо бросить не сумею, все летаю, хоть старею Тысяча за мной летных смен Под винтом сердечко бьется, тарахтит, но не сдается не пристало ныть Ведь я же спортсмен Ну а те, кто помоложе ху -ху -ху, Те, конечно же, дороже Все блестят, как медный котелок Ну а я такой курносый Сверху горд, внизу колеса Как из сказки Корбунок. Мне пеняли безоружен, что такое я нафиг нужен И на цепь меня сажали, как в кино Но руками и винтами цепи рвали и взлетали Мы сбегали в небо с другом Мимино Гамарчупа где назвали Мимино? Чита Гврито, то Маргарита что сообразили о чем речь ну и остальные примерно по крайней мере те кто смотрели этот фильм тоже ну эта песня была про исключительно мирную машину следующая песня про машину исключительно боевую Есть люди здесь, в зале, которые летали на этом аппарате. Опять же, вот Игорь Владимирович Сулин, у которого шесть боевых орденов. Yeah, yeah, yeah. Владимир Семенович Чудиновский. Есть? Я не вижу. А, вон, я вижу, да. Заслуженный военный летчик России. Спасибо, что пришли. Под завеску я заправлен, и подлешин на все средства, и легтит сирена. Воя довостели а копаниры пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Нынче видимо, ты ночи Тяжелым не маячит, я не нож, но я заточен Подвоенной задаче Коль вверх, как большие лица Не нашли для мира повод Не смогли договориться, значит, я последний топот, Я теперь последний топот И со мною наравне эти двое штабов мне, Время че на всех часах. Только стрелка мне решить, Сколько нам летать и жить, Наши судьбы на весах, Где на небесах. адреналина Добавляет неизвестность Не жалея керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятеля Мне сейчас не до капризов, Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу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 Теперь с на пролом, как на рваных парусах. Но это вверх, то снова вниз, на всего лишь жизнь, Наши судьбы на лесах. Вон мне точно, и рядом тетя Рита, чтобы на воздух вышли срочно. эти двое как на меня Велика цена задержки но плечом к плечу в кабине те же дружки, а не держки не хватаются задержки держки, да как хочу его в эскадрилью. Даже если инвалидность, я не складываю крылья, А меняю стреловидность, Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Если ты в огне, надо верить в чудеса, Чтоб не было, держись, И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах. Где-то в небесах, Где-то в небесах, Перегур Спасибо, дорогие Антраф